Сегодня поговорим про MQTT протокол. Протокол ориентируется на простоту в использовании, невысокую нагрузку на каналы связи и легкую интеграцию в любую систему дома. Простым языком протокол MQTT используется для общения между умными устройствами путем пересылки сообщения о своем состоянии. Для этого используется Wi-Fi сеть и некое центральное устройство под названием брокер. В его задачу входит слушать сеть, получать и передавать полученные сообщения, а также их хранить, если это необходимо. Как и у любого протокола передачи данных, у MQTT есть свои основные термины и понятия. Разберем каждый термин по отдельности. Сообщение содержит в себе информацию, которую один участник сети на базе протокола MQTT хочет передать другим. Взаимодействие между участниками сети происходит через брокера. То есть, если мне как устройство необходимо передать сообщение о том, что я что-то сделал, я передаю сообщение брокеру, публикую во все всеуслышание, что я что-то сделал. Это процесс передачи сообщения брокеру. Простым языком я подошел к брокеру и сказал «мама, я покушал». Брокер в теории должен услышать это сообщение и записать его к себе в блокнотик. Почему в теории? Потому что есть особенности протокола, которые мы разберем чуть дальше. Пока берем за основу, что я что-то сказал брокеру, используя механизм публиш, а он в свою очередь это услышал и записал. Так как сообщениями от всех устройств владеет исключительно брокер, то нам нужно как-то получить эти сообщения. Для этого мы подписываемся на рассылку от брокера для получения проходящих через него сообщений. Чтобы читать какие-то конкретные сообщения, нам необходимо определить на какую тему мы хотим получать эти сообщения. Это как раз таки тема, по поводу которой мы хотим получать или как ни странно отправлять сообщения. Топик можно представить себе в виде коробки, в которую мы можем положить информацию, либо посмотреть что там лежит. Формат общения между участниками выглядит примерно так. Я как участник хочу сказать всем «Мама, я покушал». Для этого я создаю топик любого содержания, например, мое тело, желудок, и сообщаю в этот топик сообщение «Мама, я покушал». Брокер получил это сообщение и передает всем, кто подписался на тему. Механизм похож на общие заметки в iCloud между членами семьи. Главное, чтобы получатель был подписан на этот топик и знал, что делать с информацией, полученной из сообщений. Что касается особенностей топиков, то их не так и много. Во-первых, они чувствительны к регистру. То есть два этих топика абсолютно разные и никак не привязаны друг к другу. Во-вторых, топики создаются публикаторами и подписчиками, а не администраторами брокера. Брокер только занимается передачей сообщений и служебной информации. Предвижу ваш вопрос, для чего нужны разделители в виде слэш? Они позволяют выстраивать иерархию, ну например. У нас в гостиной и в спальне по два выключателя, для этого мы формируем на выключателях топики. Если мы хотим получать значение переключателя 1 в гостиной, мы подписываемся на топик Living Room Switch 1 и получаем данные. С этим проблем не должно возникнуть. Также у МКТ есть служебные топики, которые позволяют подписываться на группы топиков или сообщений. Например, если мы хотим читать вообще все сообщения, мы подписываемся на топик решетки. Если мы хотим видеть только то, что происходит в гостиной, то мы подписываемся на топик решетка slash living room и будем получать сообщения в топиках living room switch 1 и living room switch 2. Если мы хотим узнать состояние вообще всех выключателей под номером 1, мы можем подписаться на топик решетка slash switch 1. В качестве служебных в основном используются три типа сообщений. Birth message, которая сообщает миру, что я родился и живой. Last Will and Testament, которая сообщает, что я отключился, и Keep Alive. Сообщение, которое сообщает брокеру, что я все еще живой, и стандартно посылается каждые 60 секунд. И если брокер не получил это сообщение от клиента, то он принудительно опрашивает устройство, чтобы выяснить, живой или тот. И если выясняется, что он не живой, то брокер публикует за клиента Last Will сообщения, сообщение, чтобы все узнали, что тот отключился. Соответственно, при получении брокера messenger от устройства, брокер понимает, что устройство включено, и присылает ему статус онлайн. А после того, как брокер получает от устройства Last Will and Testament сообщение, или когда сам понимает, что тот отключился, проверив устройство на доступность, то переводит статус устройства в режим «Offline». QoS в принципе расшифровывается как Quality of Service, то есть качество предоставляемой услуги. В MQT оно имеет три значения – 0, единицу и двойку. Если по простому, то вариант означает определение того, надо ли нам, как публикующему свое сообщение устройству, быть уверенным, что оно получено. Ноль означает, что мы один раз публикуем сообщение «Мама, я покушал» и нам все равно, услышат нас или нет. Единица означает, что мы будем публиковать сообщение «Мама, я покушал» до посинения, до тех пор, пока нам не скажут, что нас услышали и можно уже заткнуться. Двойка означает, что мы один раз сказали «Мама, я покушал», получили от мамы подтверждение, что она нас услышала. Потом сообщили маме, что мы узнали о том, что она нас услышала, а мама подтвердила, что она поняла, что мы узнали о том, что она нас услышала. Этот параметр имеет всего два значения, вкл и выкл. И если у нас режим выключен, то когда я сообщаю всему миру, мама я покушал, то его услышат все те, кто подписан на топик в данный момент. Но вновь подключившийся подписчик на наш веселый топик «Мое тело-желудок» не узнает о том, что мы покушали. И если же мы включили данный режим, то брокер берет на себя обязательство, что после того, как мы сообщили всему миру о том, что мы покушали, сообщать каждому вновь подписавшемуся на этот топик, всей удивительной и жизненно необходимый факт. Вот в общем-то и вся теория. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. А на этом все. Приятного вечера.